Здравствуйте, друзья! Меня зовут Меликов Низам, я практикующий флорист-дизайн. Сегодня я подготавливаю луковичные растения для своей интерьерной работы. И сегодня я расскажу вам, как подготовить данные растения. Сегодня у меня это нарциссы. задекорировать их и что мне для этого нужно. Итак, в первую очередь мне нужна проволока 1 и 2. Дальше бульонка, вата, декорировать я буду растительным материалом мхом, клей, клей можно использовать любой, главное, чтобы это был холодный клей, я использую оазис, но также и практикую клей титан, и кусачки. Итак, в первую очередь да, нам необходимо извлечь из земли луковицы далее я беру проволоку и делю ее на две части проволоку надрезаю под углом 45 градусов и вставляю в луковицу но только с краю Далее отверстие. Я кладу капельку клея. Вот таким вот образом э, я подготовил, значит, луковицы и замонтировал туда проволоку. Досмотрите данное видео до конца, и в конце я разъясню свои действия поэтапно, с очень подробным пояснением. Итак, далее. Дальше мне необходимо вата. Предварительно я ее смочу. И вот таким вот образом я сделаю мини-морковку. Я возьму мо, также предварительно смочив водой и начну декорировать. Далее беру, беру бульонку и начинаю заматывать. Стоп. Uh -huh. Друзья, ну вот, в итоге получилось вот такое вот количество заготовок. Вот такие вот морковки. А, теперь расскажу по порядку, а, что и зачем я делал. В первую очередь а, хочу сказать по поводу проколов. Проколы я делал а, смещенные ближе к краю, чтобы не зацепить сердцевину и после того, когда я сделал прокол проволокой я добавил туда клей для того, чтобы было, не было испарения чтобы наше растение продолжало жить и радовало как можно дольше своих получателей и обладателей после этого я, соответственно, завернул в вату, предварительно смочив ее для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность максимальную данному растению, да, чтобы корневая система получала влагу. Это была техническая сторона моей заготовки. Далее, значит, так как мне необходимо было задекорировать всю техническую часть, я принял решение взять мок. Э, так как он подойдет в моей тематике будущей работы. Взял мох, мох также предварительно смочил. Он э, помогает, он держит да, свойства мха, вы все прекрасно знаете, он удерживает себе влагу. И таким образом он продолжает питать растения. И все затянул э, декоративной проволокой-бульонкой. И я считаю, что такой элемент, смотрится достаточно декоративно значит вот такие вот этапы у меня были на подготовительной части обязательно поставьте колокольчик потому что в следующем выпуске да я буду применять данные декоративные растения в своей работе если вас вдохновило данное видео если вы нашли какие-то новые технические моменты поделитесь со мной и напишите мне в комментариях используете ли вы горшечные растения луковичные растения так как для меня допустим это первый опыт и я буду делать что-то новое для себя потому что мне нравится всегда экспериментировать и открывать какие-то новые горизонты с тем с чем еще не сталкивался друзья благодарю вас за внимание Надеюсь, данное видео было полезным для вас. Ставьте лайки и пишите в комментариях вопросы, которые у вас возникли по данному видео. Я всегда рад вам помочь. До скорых встреч!